Всем огромный привет! Сегодня буду на ужин готовить запеченную шпигованную говядину У меня здесь кусочек приблизительно полтора килограмма, но можно брать больше-меньше, не имеет никакого значения Главное, чтобы кусочек был объемный, а не плоский Продукты беру на глаз, морковку нарезала вот такими небольшими брусочками Зубчики чеснока у меня были довольно крупные, поэтому я их разрезала также на несколько частей и сало я бы рекомендовала брать замороженное, его будет проще вставлять в прорези Сало я нарезала брусочками приблизительно такого же размера, как и морковь Шпиговать буду сразу в форме, в которой буду мариновать Для того, чтобы вставить овощи, делаю филейным ножом крестообразный размер и вставляю Это мясо можно есть как теплым, так и холодным В любом случае оно получается вкусным, сочным Так как мясо запекается в собственном соку, оно получается еще и полезным Иногда еще для шпигования использую кусочки соленого огурца Теперь, что я делаю дальше? У меня есть вот такая приправа для запекания мяса. Можно естественно взять любую другую, можно самим смешать приправы, но у меня есть готовый, поэтому буду использовать ее. А так я бы смешала сейчас кориандр красный, острый перец, красную сладкую паприку, взяла бы еще черный молотый перец, и мне еще для говядины нравится использовать розмарин. Все бы это смолола и использовала. Я беру 4 столовых ложки этой приправы, так как у меня большой кусок мяса. И сюда же добавляю 4 столовые ложки масла. У меня это обыкновенные подсолнечные, которые рафинированные. Говядина у меня кусок нежирный, поэтому масло здесь будет в самый раз. И оно позволит также приправе хорошо впитаться в мясо, соединит все ароматы. При запекании не даст всему соку из мяса вытечь. Мясо в результате получится сочным. Теперь эту смесь перемешиваю кисточкой и ей же буду смазывать мясо. Соль отдельно не добавляю, так как в этой приправе соль в составе уже есть. Если вы смешиваете приправы сами, то добавляйте еще соль по вкусу. У меня смесь стала однородной. Теперь буду смазывать мясо. Вот так выглядит нашпигованный кусочек мяса. Я его нашпиговала со всех сторон. Постаралась везде распределить равномерно, чтобы мясо было вкусное. И теперь мне необходимо смазать мясо со всех сторон. Также необходимо смазать и торцы. Мясо покрыто маринадом равномерно со всех сторон. Сейчас стоит невероятный аромат специй, но в готовом мяске будет специй чувствоваться еще лучше. Теперь необходимо форму накрыть крышкой для того, чтобы мясо не обветрилось. И я его буду запекать вечером, поэтому отправляю в холодильник. Если у вас мало времени для того, чтобы мясо промариновалось, то оставьте его при комнатной температуре тогда хотя бы приблизительно на час. Ну а вообще, конечно, лучше сделать с вечера и на следующий день запекать. У меня мясо уже достаточно промариновалось. Я его достала с холодильника и сейчас его необходимо завернуть. В фольгу и сюда же силиконовой лопаткой я соберу остатки маринада для того чтобы мясо в процессе запекания получилось более сочным Делаю такие по бокам бортики для того, чтобы не вытекал сок. И теперь уже завернутый кусок мяса заверну дополнительно еще в один слой фольги для лучшей теплоизоляции. Помещаю его в форму. И буду запекать в предварительно разогретой духовке до 250 градусов 10 минут. Затем нагрев уменьшу до 180 градусов. И буду продолжать запекать из расчета 1 час на 1 килограмм мяса. То есть у меня тут кусочек приблизительно 1,5 килограмма. Значит я буду его запекать приблизительно часа. Час 1,5 часа. Где-то через час-15 достану, проткну его ножом и посмотрю. Если будет выделяться прозрачный сок, значит мясо будет готово. Если будет сок немножко мутный, значит необходимо будет его еще допечь Я выбрала режим конвекции с нижним и верхним нагревом У меня мясо в итоге запекалось полтора часа Через полтора часа я подняла фольгу и продолжила его запекать еще 10 минут с верхним грилем Подняла его на два уровня выше, то есть сейчас мясо у меня находится в середине духовки Сейчас я мясо дам отдохнуть минут десять для того, чтобы при нарезании с него не вытекли все соки. А затем уже буду нарезать. И полью его сверху выделившимся соком. Вот такое красивое ароматное мясо в итоге у меня получилось. Если вам понравился мой результат, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк, подписываться. Обязательно пишите мне комментарии, я буду рада общению с вами, делитесь моим видео со своими друзьями. Я буду рада видеть каждого из них у себя на канале. Хочу пожелать вам, что сейчас особенно актуально это крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!